Вот пример того, как работает нативная реклама в GloboxWeb. Значит, я сократил ссылочку на YouTube. Допустим, на YouTube. Скопировал ее. А, ну вот, сократил ссылочку, да? И изменил ему агрегатор. То есть, меняю агрегатор. Значит, был обычный, стал личный. И, допустим, я ди дистрибьютор компании Reflame. Сохраняю. То есть, режим изменился. Был обычный, стал личный. Ведущий на Reflame. Ну все, закрываю эту, эту плашку. Скопировал ссылочку. И скинул, допустим, себе же. Себе же скинул. Ну я уже тут делал до этого. Давно. Или кому-то. То есть я, я кому-то скинул это сообщение. Вот, да? Вот. Тот человек нажимает на это сообщение. Он попадает на видео, которое он хотел увидеть. И в айфонах, то есть, если приложение он не стоит, у него будет в браузере, получается, ну, отобразится в браузере, значит, этот видосик. И в браузере будет кнопочка «Назад». Вот слева внизу, назад. Вот такой работает в айфонах во всех, и в мозилах браузерах, во всех браузерах. Ну, в компах, смысле. Нажимает «Назад», и он попадает на тот, на тот сайт, который был ну, внесен мной, значит, в агрегаторе. Все, он читает, думает, о, ништяк, там, или наоборот, не ништяк. Ну, что хочет, когда как бы. но ну, факт, факт в том, что человек появился у этого человека случайно, неожиданно, из ниоткуда. То есть, нажимает, ну, то есть, все, он видит уже, то есть, человек рекламирует не только видео, да, какого-то человека, другого человека, но и уже свои вещи рекламирует, свои вещи. Не все будут ну, на кнопочку назад нажимать, не все. Но часть, от 10 до 30% людей, будут нажимать на кнопочки такие. Либо же сейчас, ну, вторым видео еще расскажу. Вот, читаем, читаем, думают, неинтересно ему, допустим, этот Арифлейн. Еще раз нажимает назад. И тогда его закидывает на сайт, на мой реферальный сайт. На мой реферальный сайт, где он может зарегистрироваться и будет в моей команде находиться. Вот такая штука.